Жизнь этому ребенку, если 9 месяцев находиться в состоянии эйфории, счастья и радости, вот такой вот, состоянии любви, трогательных отношений, видеть все прекрасное, то ребенок, который...